Всем привет. Сегодня мы на второй день нашего отдыха на Гамаке Жека, К нам приехал Женя. Ах, по башке мне работает больно да. И короче мы, Вот тут Софика, вот она Мы тут все отдыхаем, валяемся All inclusive вообще все, лакшери, И все круто Да? К нам кто-то зашел, кто кто зашел, кто там зашел Нам кто-то сейчас зашел Мы пойдем посмотрим, кто к нам зашел Игорь, что ты там Что ты меришь? валили да? Вон ну, короче, модели балуются, как обычно, очень, как всегда, во всех Бля, моих блин, видосиках. Блин, блин. А да? Тьфу, а ляжем. Как по-твоему попереклят? Ну так вот, тын тын тын, -тын. Вот, Ну, он нас не выдержит, наверное. Так что вчера мы снимали видосик, как Софика там открывает Да, куча да, да. Посмотрите Вон это видео. Свайка. Посмотрите это видео, ссылочку я оставлю в описании. Сын, в описании. Да, в описании, все как обычно, все везде там в описании. Ссылка, все для вас. Ссылку все для на вас. ссылку да. на Матвей канал оставлю. Все для вас. Канал оставлю и... Также у меня имеется группа ВКонтакте, которая <связь> про мой канал. Короче, я там делаю всякие Что, интересные ласка? спойлеры, мемы про свои видосики. Там посмотрите, про лайкайте, репосните. Понравившийся вам. Подпишитесь на эту группу. <ква> а может, ладно, <ква> давай, Жак, София у нас умеет петь. А я я а у ну, меня <с flourish> ну, <ты>, <не я>. Вот у нас есть спиннер. Мой. Он светится, как бы, типа, ну, в, в темноте. темноте когда ты... офигел, раскрути раскрути его посильнее, чтобы можно было вот на камеру. А смотри на камеру по-другому. Отражается. Ну, посмотри, видишь? А. светится. Да. Медленно это иллюзия обмана <свеч> Так, мы это выиграли Свинка <свеч> <свеч> <свеч> И -да, Свинка Пепа Свинка Пепа Что делать? Какой-то <свеч> <вы же свеч> любимый мультик Свинка Пепа Мы реально падаем в эту сторону Свинка Пепа вот, мы продолжаем дальше крутить Жека? наш супер спиннер. Мама, я с ними тоже хочу. Места мало, оно выдерживает только до сотни килограмм наш. Такой чудесный 120. гамак. Также у нас есть другой гамак. Ага. Вот этот гамак. Он как бы похож на сетку, но это Жека, не сетка. Не берите, Он больше похож на такое на кольцо баскетбольное. Жака, тебя там видно, да? да? Просто я не вижу, что тебя там видно. Нет. Они похожи на пляж. Да, что? Спиннер! Спиннер! А! Спиннер? Да! Дай, дай, дай, дай. Так, а, Ну дай Женя, спиннер. Я, шатер, я хочу поиграть Ну я дай, я тебе, тебе же есть свой розовый чудесный спиннер. Нет. Мы, мы, мы как-то делали на... про него видосик. Ссылку, наверное, тоже оставили в описании. Да, да, да все, все для вас, все для вас. Специально, все для вас. Давайте все. Вы смотрели и радовались. Вот мы отдали Жене спиннер В принципе, я не знаю, что еще сказать Ой, я закрыл свою рукой камеру В принципе, я больше не знаю, что сказать Уже второй раз повторил Хотите наше точное Ссылку на Женин на канал мы Это обману Жени нет канала У него просто аккаунт, Видишь? Спиннер тут крутится по-другому? Я знаю, он там И крутится А ты как будто он вообще не крутится Он вот так вот Как машина, Как будто вообще не крутится, смотри Может из-за того, что это фронтальная камера Не знаю Смотри, подписывайтесь на канал моих ножек Да, в среде есть канал ножек Ну-ка, стой Смотри, видишь? Ауэли Ваген Лайк мы будем так, ну гамат. что, думаю, наверное, сегодня день прошел офигенно <сих> Мы отдыхали а, Да, если вы так считаете, тоже ставьте лайк <сих> Да, ставьте лайк, если вам понравилось И не забывайте нажимать на колокольчик Да, Да, колокола включайте да. а Ведомление будет приходить Да а вы... Викином, на моем, на Я знаю, что один мой подписчик точно включил колокола потому что... Ой. Ой. Ой. Наташа. Ой. Я не буду называть ее имя она сама знает. А что я, я... спалю. Смешно. смешно вообще. Идем, рецепт. Ну все, я думаю, пора заканчивать это видео, потому что сейчас. Ставьте лайки, подписывайся на канал, все. И не забывайте нажимать на канал. На канал Двигайшин ТВ и на канал. И на канал Матвеса, понимаете? У нас софейка на петельке. Я возглавляю это братство. Да, он продюсер, да. Да, вообще, режиссер. Вообще спонсор, да. Так что подписывайтесь на их каналы. На мои каналы. Ой, фу, на мой канал, он... не один э, Не забудьте подписаться. И на мой... да я Нет, есть Я черепа... И, уведомления на Сафикином канале. Но... Э! На Матвее наверное, можете навык не навык включать, к... потому что у него одно видео всего лишь Ну я скоро 30 сделаю 30 просмотров, ждите. и то там еле-еле набрало А ждите, я скоро э -э сделаю Не забудьте подписаться на мою группу, которую я уже вам сказал Все ссылки, короче, найдете в описании Я уже это 300 раз повторил, всем пока Добавляйте меня в друзья Пока, пока! Матвеевич... Добавляйте меня в друзья, так что Ладно, кину ссылку еще на Матвейна но... А Там фотографий вы много не найдете, интересных вообще Все, прощаемся Всё, пока прощ